Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». 2023 год бьет все рекорды по масштабам изменений в законодательстве. Юрлица теперь будут платить все налоги через единый налоговый счет единым налоговым платежом. Серьезно изменится зарплатная отчетность из-за объединения ПФР и ФСС, да и нововведений помельче хватает. Расскажу о главных. В 2023 году эксперимент для желающих переходит в обязанность для всех. Подробно о новых правилах работы с единым налоговым платежом я уже рассказывал в отдельном видео, сейчас напомню основные моменты. Почти все налоги и взносы в бюджет теперь нужно перечислять до 28 числа на единый налоговый счет, а сдавать отчеты до 25 числа до 25 числа каждого месяца нужно будет сдавать уведомления о рассчитанных суммах налога, чтобы в налоговой инспекции знали, сколько списывать с единого налогового счета на конкретные налоги и взносы. Все долги и переплаты будут в одном котле. Нельзя будет иметь переплату по одному налогу и одновременно недоимку по другому. И не получится рассчитаться с бюджетом по более поздним обязательствам, если есть недоимка по старым единого налогового счета будут списывать долги в хронологическом порядке. ПФР и ФСС объединили в один социальный фонд России, СФР. О последствиях для работодателя я тоже уже рассказывал в отдельном видео, напомню главное. Не будет отдельных тарифов на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Работодатели будут считать взносы по единому тарифу и перечислять единым платежом. А в СФР их самостоятельно распределят по видам страхования. Стандартный тариф по-прежнему 30%. Для малого и среднего бизнеса 15% с начислений выше МРОД, а для IT-компаний 7,6%. Есть и другие льготники. Изменения не коснутся страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Предельная база для начисления взносов будет одна для всех взносов на виды страхования, которые входят в единый тариф пенсионного медицинского на случай временной нетрудоспособности и материнства. За физлиц по договорам ГПХ нужно будет платить не только пенсионные медицинские взносы, но и взносы по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства. А значит, эти физлица будут получать больничные и декретные, но только если такие взносы за них платили в предыдущем году. А вместо отчетов СЗВ-стаж, СЗВ-ТД, ДСВ-3 и 4 ФСС будет единый отчет efs 1 но с разными сроками сдачи для отдельных разделов. В 2023 году будет единая предельная база в размере 1 миллиона 917 тысяч рублей для всех видов обязательного страхования, кроме взносов на травматизм. По достижению этой суммы основной тариф взносов снизится с 30 до 15,1%. Начиная с отчетности за первый квартал 2023 года, нужно применять новую форму РСВ. По итогам 2022 года нужно отчитаться по старой форме. Появится новый отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах». Он заменит ЗВМ. Сдавать его нужно будет в налоговую инспекцию ежемесячно до 25 числа. Сумма страховых взносов ИП за себя будет единой, без разделения на пенсионные и медицинские взносы. Поэтому отдельные платежи по видам взносов оформлять не нужно. В СФР их распределять самостоятельно. На 2023 год совокупный размер фиксированных взносов составляет 45 842 рубля. Уже с отчета за 2022 год декларацию по налогу на прибыль нужно сдавать по новой форме. При расчете налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы и расходы в форме обеспечительного платежа. Также не нужно учитывать доходы в виде безвозмездно полученного имущества при условии, что налогоплательщик, получатель подарка, по закону обязан принять дар в собственность. Форму 6 НДФЛ. Актуализировали под новые правила уплаты налога. Первый отчет по новой форме нужно сдать по итогам первого квартала 2023 -го года, а отчет по итогам 2022 -го года сдается по старой форме. В связи с введением ЕНП датой получения дохода при оплате труда больше не считается последний день месяца. Датой получения дохода работникам будет считаться день его выплат. Соответственно, удерживать НДФЛ нужно в том числе и с авансом. С 2023 года будет один срок уплаты удержанного НДФЛ для всех видов доходов. Особые сроки установлены для декабря и января, но подробно я рассказывал об этом в отдельном видео. Отменен запрет на уплату НДФЛ за счет налогового агента. Теперь работодатель может перечислить НДФЛ в составе ЕНП в авансовом порядке. Появилась новая форма декларации 3-НДФЛ, отчитаться по ней нужно уже с декларации за 2022 год. Для ОСН с 2023 года установлен новый коэффициент-дефлятор 1,257. В связи с этим изменились лимиты для применения ОСН. Все их сейчас вы видите на экране. Кроме того, с 2023 года ОСН не смогут применять организации предпринимателей, которые производят ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов или торгуют ими оптом или в розницу. Торговля ломом и отходами драгметаллов, производство бижутерии и ремонт ювелирных изделий под эти ограничения не попадают. Как видите, 2023 год богатное изменение в налоговом законодательстве. Я перечислил только основные.